Привет, друзья! А знаете ли вы, куда жаловаться на судью? Если судья пришел на судебное заседание пьяный, оскорбляет участников процесса, швырнул степлером вашего адвоката и сказал, что он будет затягивать судебный процесс до бесконечности, то нет смысла жаловаться на него в полицию, ФСБ, прокуратуру, Жириновскому, Зюганову, мэру города, президенту США, так как это не их компетенция и они такими вопросами не занимаются. Единственное, куда вы можете обратиться, это квалификационная коллегия судей. Минимальное наказание для судьи за дисциплинарный проступок это дисциплинарное взыскание, а максимальное это досрочное снятие его полномочий. Но если, по вашему мнению, судья вынес явное неправомерное решение, то вы не можете подать такую жалобу в квалификационную коллегию судей, потому что это не судебная инстанция. Вы можете лишь обратиться в суд в вышестоящей инстанции и уже там обжаловать решение суда. Если это видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями, а также вступайте в наши группы Telegram и WhatsApp.